Привет всем, народ! Вещает Антон. На сей раз я пришел к вам с шикарными пушками, сделанными на 3D-принтере. Скажу по секрету, некоторые из них я неоднократно просматривал повторно, чтобы до конца убедиться в материале, из которого они сделаны. Больно уж все там реалистичное. Но все же не буду сильно спойлерить, сейчас сами все увидите. Но ну а пока прожмите лайк этому видео, подпишитесь на канал и кликните на колокольчик. Соблюдаем традиции. А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Ну а теперь я начинаю.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 Но сейчас не о них. Пушка круто выглядит. Это тот случай, когда в ней, вот знаете, будто бы нет ничего лишнего. Все так миниатюрно, просто и понятно. Единственным огорчением для кого-то из вас может стать та новость, что ружье довольно слабо стреляет. То есть, я думаю, попади из такого хоть впритык по человеку, вряд ли останется какой-то след. Но у этого есть и обратная сторона монеты. Благодаря этому пушка будет куда более простым вариантом, подходящим в том числе и для детей, которые будут резвиться с ней 24 часа в сутки как на улице, так и дома.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 Автор построил ее из белых и зеленых элементов, что вроде как довольно странно для такой пушки. Но так как мы с вами сегодня уже видели и разукрашены калашников, то Мка на его фоне выглядит более чем привычной. У нее снимается магазин. Она легко перезаряжается, а также может стрелять. Делает это в автоматическом стиле и очень неплохо. Я бы с такой с радостью поехал на какой-нибудь страйкбол. Ну или оставил ее красоваться где-нибудь на полочке. Предварительно перекрасив, конечно же.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 Рейган ⁇ одно из самых знаковых видов оружия в Call of Duty Zombies. И сегодня я хочу вам показать реальный Рейган, созданный на 3D-принтере. Это потрясающе. Этот лучевой пистолет стреляет, перезаряжается и даже меняет цвет. Я не думаю, что когда-либо существовало что-то более крутое. Ну, по крайней мере, созданное на 3D-принтере. Мне в первую очередь тут приглянулась сама атмосфера оружия. Все какое-то такое футуристическое, навороченное и прикольное. Не знаю, как словами это описать, но уверен, вы чувствуете то же, что и я. Если вы тоже сейчас представили себя выживающими в зомби-апокалипсисе с этой пушкой, ставьте лайк. По секрету я так делал все время, что смотрел на нее. Судя по названию ролика, это оружие называется Fuma 556. Но, честно говоря, я ничего подобного в интернете не нашел. Если вы шарите за этот ган, напишите в комменты. Но если не вдаваться в его историю и просто оценивать за внешний вид и характеристики, то он мне уже нравится. В первую очередь своим компактным небольшим внешним видом, где все будто бы работает без проблем и шикарно функционирует. К тому же у оружия имеется клёвый прицел, позволяющий стрелять на дальнюю дистанцию. Вот мы уже и сами с вами дедуктивным методом добрались до фактора стрельбы. А если он стреляет далеко, то значит и мощно, потому что иначе пуля бы тупо не долетала. Фух, нам, блин, интернет с вами не нужен, правильно? В общем, пушка такая стандартная, военная, серенькая. Ничего примечательного, но в то же время и интересная. Что-то в ней определённо есть, какая-то изюминка. Следующие чуваки создали P-2020 из Apex Legends, придали ему красивейший космический окрас и просто такой, знаете, уверенный, прочный и надежный корпус. Вот про него я точно могу сказать, что хоть он и был создан на 3D принтере, он не сломается от случайного падения или какого-то там удара. Весь это чудо чуть больше 400 грамм, легко устанавливается в виде треугольника и украшает все, где находится. Готов поспорить, что автор этого проекта так и держит его где-нибудь у себя на виду. Знаете почему? Да потому что ни на какую охоту или там стрельбу по мишеням он не стал бы запариваться с окрасом оружия. И сделал бы его простым, сэкономив себе время. Вот так вот. Ну а эта штуковина вообще у меня в первый раз ассоциировалась с каким-то, знаете, теннисным таким аппаратом, метающим шары.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 М1 Garand – американская самозарядная винтовка времен Второй мировой войны. Она стала пятой в мире самозарядной винтовкой, принятой на вооружение. Вдохновившись ее историей и впечатляющими характеристиками, автор ролика решил создать ее самостоятельно, используя 3D-принтер. У оружия появились уже привычные нам с вами сегодня чудные яркие цвета. На сей раз тут зеленый, большая вместительность под патроны и высокая точность с мощностью стрельбы –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 А если уж быть точнее, то Colt 1873 – армейский револьвер одинарного действия, также известный под названием Model P, Peacemaker, M1873, Single Action Army и Colt 45. По сути, это привычный нам с вами шестизарядный револьвер со свойственным только ему внешним длинным видом. Пушка хорошо стреляет, имеет прокручивающийся барабан, издает те звуки, за которые все и любят револьвер, а также просто зачетно выглядит.